Ох, oh, какое хорошее утро, но то мы ещё лучше. А Интересно, есть ли что-нибудь снова на Так-так, посмотрим. Хэм, какое-то новое объявление про машину PMS 4 от Шамаса 339 долларов. Ну, неплохая машина, если я куплю эту машину, то все люди подумают, что я реальный чувак, парень и Вася. Решено, иду с автомобилей. А то маленький, что моя лата за 150 долларов сам особый ломается, не будет ехать. Все, я пошел за этой машинкой. Здравствуйте, я пришел купить PMW с четырьмя очами, написано в написано о появлении газеты. К сожалению, эту машину уже продали, но зато у нас вошли какую-то новую автоновинку, которая называется PMW M5, которая выпущена того года. Стоит 649 долларов. Окей, я пил в эту машину. Ты хочешь автостоянку? Там ждет ваша новая машина. Ух ты, какая прекрасная машина. <свист> За 649 долларов. Наконец-то мои мечты сбились. И наконец могу наслаждаться этой машиной немецкой компании. Эй, стойте. Вы соберись оплатить. Это уже десятый раз Ламборгини разбилось.